Здарова, ну как ты? Как и обещал, делаю для тебя отдельное видео по открытию новых сундуков, которые нас с тобой ожидают в новом пасхальном обновлении. В прошлом своем видеоролике я тебе показывал и говорил как и где мы будем получать эти сундуки, каких видов они бывают, а сегодня я хочу тебе показать, что и с каким шансом может выпадать в этих сундуках. Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов барвих РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании, удачи. Короче говоря, у нас с тобой есть три вида сундуков, маленький, средний и большой. Сундуки эти мы с тобой будем выменивать на собранные нами куличи. Куличей нам понадобится много, как собирать их в два раза больше, я тебе также уже говорил в прошлом своем видеоролике. Но ну, а сегодня мы с тобой посмотрим, что вообще выпадает в каждом из сундуков и с каким шансом. На тестовом сервере, я думаю, ты сам прекрасно видишь, как много у меня этих сундуков, но скорее всего все мы открывать сегодня не будем, я думаю, мы, в принципе, все выбьем с довольно небольшого количества. И начнем с малых сундуков. Самых дешевых. Посмотрим, что же с них выпадает. но ну, выпадает с них, как я, в принципе, и говорил, что, в принципе, ожидалось, самое такое ненужное, самое такое хреновое. На то он и самый дешевый сундук. Один такой сундучок, напомню, 70 куличей будет стоить у хранителя. Здесь падает всякий шлаг по типу аптечек, ремкомплектов, ресурсов для крафта. Из интересного, что здесь падает, это экспо И самое главное, то, о чем я тебе говорил ранее. Это некая пасхальная корзинка. Корзинка, благодаря которой мы с тобой сразу же сможем собирать все эти куличи в удвоенном количестве. Данная корзинка является неким бустером. Бустером на постоянной основе. Нам не нужно их с тобой выбивать там 10, 20, 30 штук. Нам достаточно с тобой выбить всего одну. После чего, вставая на маркер с куличами, абсолютно на любой, мы с тобой сразу вместо одного кулича получали целых два. Так что я думаю, ты в принципе уже понял, что нужно делать. Как только вышла обнова, ты побежал собирать куличи, насобирал 70 штук, поехал купил себе один сундук, открыл если тебе повезло, ты выбил корзинку и пошел собирать сразу куличи в удвоенном количестве, если нет делаешь все это до тех пор, пока не выбьешь данную корзинку, потому что в дальнейшем нам с тобой пригодится очень много этих куличей, не знаю, можно ли будет данную корзинку продавать другим игрокам в торговом центре, если у тебя получится то обязательно напиши мне об этом в комментариях потому что на этих корзинках я думаю также можно будет подзаработать, тем более что сами куличи и сами сундуки продавать другим игрокам точно будет нельзя короче говоря я открыл 20 примерно таких сундуков малых и ничего кроме как вот этих корзинок из интересного мне особо не нападало. опять же новичкам возможно будет это интересно но я бы лично на твоем месте настроился бы на более дорогие сундуки обменивал бы все свои кулички на малые и не открывал бы их только если не выбивать корзинку а после чего конечно же копить все эти малые сундуки на обмен в дальнейшем на средние и большие Потому что с тех сундуков выпадает все гораздо интереснее. К примеру, с открытия уже средних сундуков мы с тобой можем выбивать даже донатную валюту. Мне стабильно падало по 70 донат коинов, Больше или меньше с них мне не выпадало. Помимо этого также мне падала такая тачка как УАЗ. Мне падал Восход, судя по всему именно мотоцикл. Прочие различные мелкие ресурсы для крафта, нарка и все в этом духе. Что реально понравилось, так это именно донатная валюта. Ну и тоже нарка, кстати, можно спокойно обменивать на игровую валюту. Данные сундуки отлично подойдут для тех ребят, которые давненько так копят на випку или какую-нибудь донатную вещь но при этом не имеют возможности задонатить на проект. Эти сундуки могут тебе позволить реально добить необходимую сумму на донат. Также в этих сундуках еще падают с небольшим шансом какие-то скины. Не думаю, что прям какие-то самые дорогие, но опять же все это дело также можно спокойно продавать и обменивать в дальнейшем на игровую валюту. Ну и самое интересное, конечно же, у нас с тобой на десерт. Естественно, самые дорогие, самые труднодобываемые сундуки, а именно большие сундуки, будут для нас с тобой самыми лучшими, самыми интересными почему потому что здесь падает конкретный эксклюзив здесь падают крутые редкие аксессуары которые нам добавляли в последних обновлениях в дорогущие кейсы также разработчики все-таки решились дать возможность обычным игрокам получить себе те самые редкие скины робо близняшек из нашумевшего проекта atomic heart шанс выпадения на эти скины довольно неплохой как в принципе и на весь стальной эксклюзив в этих сундуках здесь мы с тобой можем выбить те самые новые крутые маски, которые нам добавили с тобой в этом пасхальном обновлении. Мне лично безумно зашла маска Лис. Выглядит она реально довольно необычно. Такого я еще на барбихе не видел. Не знаю, откуда данная маска. Мне здесь напоминает, что это какое-то культовое, эзотерическое. Я вообще приверженец данного стиля и мне реально заходит что-то подобное. Если ты знаешь, что это за маска, то обязательно напиши в комментарии. Короче, здесь мы можем с тобой выбить вот эти вот пару крутых новых масок. Маска Лиса и маска Дуба. Скина Близняшка за томик. Аксессуары из последних кейсов И как утешительные призы Здесь довольно хорошо падает Донат валюта В размере 350 коинов Опять же это отлично подойдет тем игрокам Которые давненько копят Донат валюту на випку На покупку батл пасс Или каких то крутых редких предметов В донате но при этом не имеют возможности Задонатить на проект Все эти куличи будут собираться абсолютно бесплатно Абсолютно бесплатно обмениваться На эти сундуки у хранителя. И также абсолютно бесплатно будут открываться данные сундуки. Не знаю, как ты, лично я не заметил никакого даже намека на донат в этом обновлении. Хотя, честно говоря, я даже не заглядывал в донат меню, может туда что-то и добавили. Но во всяком случае я увидел то, что в этот раз реально если ты будешь хорошенько играть, хорошенько фармить, у тебя есть все шансы получить абсолютно все редкие эксклюзивные предметы абсолютно бесплатно. Все будет, конечно же, зависеть в первую очередь только от твоего онлайна. Ну и как ты понял, в этих сундуках в сундуках предметы уже довольно часто стали повторяться. Я открыл всего по 20 сундуков каждого вида. И как ты понимаешь, это делать совершенно не обязательно. Чтобы забрать все призы, мне кажется, достаточно открыть по 5, максимум по 10 этих сундуков. А все последующие открытия для тебя уже, скорее всего, будут неактуальными, так как все эти призы начнут повторяться. Здесь ты уже можешь решить для себя. Как только ты нафармил необходимое количество всех этих куличей, выменял на сундуке, открыл и выбил все, что тебе было нужно, ты можешь остановиться и больше не продолжать этот фарм. Ну или же ты можешь продолжить заниматься всем этим делом, копить редкие предметы, а после чего пытаться как можно дороже продать их на торговом центре другим игрокам, которым было очень лень все это делать. Опять же, цена на все эти предметы, я думаю, будет варьироваться и зависеть от того, как много их выбьют на каждом сервере. Не знаю, как по мне, довольно продуманно в этот раз получилось и довольно справедливо по отношению ко всем игрокам. Если теперь ты чего-то хочешь редкого и серьезного получить на проекте, то будь добр, играй. Ну а если тебе лень играть, то увы. Жди и рассчитывай на удачу, что если вдруг кто-нибудь другой выбьет это и согласится тебе продать.